Всем привет, дорогие друзья! С вами Black Channel. и сегодня будем продолжать проходить Battlefield 4. В прошлой серии мы выбрались из тонущего корабля, потом добирались до своего корабля, отстреливаясь от катеров китайских. Потом после доплыли до берега. И тоже китайцы опять начали нас убивать. Мы отбились от них, и сейчас будем на танке ехать куда-то. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всех, кто кушает. А те, кто не кушает, возьмите что-нибудь себе покушать вкусненького. А мы будем продолжать. Кемпыч, так, давай. Ну я получается, Информация, в серии... Информация, которую вы добыли на Титане, подтверждает, что Тихоокеанского командования больше нет. Китайцы уничтожили его ракетным ударом. Теперь это территория Чана. Если от нашего Шо? флота что-то осталось, то они теперь как слепые котята. Я понимаю серьезность ситуации, капитан. Тем более нужно быть осторожнее. Включать ее в состав отряда? Ирландцу это не Ирландец понравится. Ирландец не видит всю картину в целом. У нас чрезвычайные обстоятельства. Она отправляется с вами. Понятно. Ирландец хороший мужик. Я присмотрю за ним. Я оценю это, Пак. У вас явные задатки лидера, хотя путь вам предстоит еще долгий. Спасибо, капитан. Нам нужно что-нибудь знать об атаке на аэродром? Да. Приведите Рекера. Так, uh -huh. Рекер, слушайте меня внимательно. Наши последние ракеты должны быть использованы по назначению. Атакуйте аэродром. Следите за землей. Дайте сигнал, если увидите их самолеты на предангарных площадках. Мы разбомбим их и пойдем дальше, на запад, через пролив. Вас понял, капитан. Нет ничего проще. Так. Рекер. Возможно, вы не выживете, как и многие ваши друзья. Но другого шанса не предвидится. У отряда, который доберется до аэродрома и выпустит сигнальную ракету, будет всего 30 секунд, пока мы не устроим ракетный дождь. Вас понял. Не станьте еще одной цифрой в статистике погибших. Хана. Пошли, Рейкер. Ну, я окончил серию, получается, и сел случайно в этот танк. Ну, я не знаю, я хотел посмотреть, что там происходит, и сел в танк. Ну, и... ну ладно, на танке поедем, ничего страшного, сразу. Ну вот, да, вот я на танке сейчас сижу. О, хуй, здорово. Шипанзе, ясно. Ну ничего страшного, терапин. там не было ничего Смотерье. интересного. Мы Статария! сразу... Статария! Э -э -э -э! Статария! Статария! В смысле, взорвали нашего падника. На нас А кто взорвал? Ракеты летают. Туда. Статария! Статария! Статария! А вот он. Она. Офигевший наши убили. Один, наши минус один танк. бывает конечно. Она тебе задолбалась. Где? Ну, бегают эти дебилы, ну и что они сделают? Ну вот ее нету уже одного. Ну вот еще бегает, все добегался, короче без нас блин а действительно вот блин. на на я тебя пробил гусеницу ты ч ⁇ вот танки блин онлайн реwardл танкс блин а куда нам туда Направо, ух ты вправо, ни хрена все на ты эти два раза эти девушки ты ч ⁇ Блехать, три раза его шмалинул. Он что, бессмертный, что ли? На нафиг, четыре раза и ну, чтобы убить его. Уезжаем. Да-то уйти ты нафиг отсюда, а? Стреляет, стреляет, стреляет, падла, стреляет. Ну, я сказал уйти ты отсюда, а? Кто? Кто стреляет? Я не вижу никого, нормально. Все. Нам прямо надо ехать. Ещё танк? Да, Нет, ну, это ну, вроде это наш. Это. Блин, да пошёл на рождение. нафиг вообще. Но мы можем его можем как? Найти пункт как? Тут и ага, как я его выщу? Блин. Мне надо из танка выходить, да? Так, давай выйдем. Сейчас обыскивать будем. А мы все вместе едем, серьезно? Я думал, я один еду, чё за фигня. Так, эээ... Махэмут. Скар, давай Скар. Так, гаджеты. РПГ. Не, это не то. Ну, хотя это пригодится тоже. Это пульт управления, да? Открывают, и всё хорошо, поехали. Не, то не пойду пешком, меня завалили сразу. Нет, хотя бы есть какие-то... Шансы выжить на танке. Вы что вместе едете или вы тут встаетесь? Или они уже вместе с... автоматически садятся, нет? Вот блин. Очень вовремя кстати. Да блин, попал. Вот да, это да плохо. Все, больше никто не попадает. Тут это, что ты там делаешь? Ещё не нашел, рейкер! Пока аэродрома я не вижу! Не, чё рано? Какой, а какой аэродром, ты, ты чё? На нафиг! Гранатомёрчики, сверху на переходе! Да блин! Они отходят! Отходят? А чё, испугался, да? На нафиг! Да ты чё не от... не умираешь? Всё, до свидания бронетехника. С той холма. бронетехника ну бронетехника это хотя бы не так танки или бронетехника вы говорите нормально бронетехника это там бтр а это нифига не бтр это да здоровый то натя дерево срубил. так ага. да. да кто там же один стоит <звук> блин это, это как Их много очень в смысле Блин, это сложно вообще. Их там не один человек, а их там дохрена. Блин. Ладно, хотя бы здесь сохранение, это уже хорошо. Бронетехника, Какой бронетехника? Это танк, ты чё? Он мне уже И попал, все? кстати. По это... Это танк, ты чё? Это Здоровый только не. Жирный. Это я попал. Я попал. Нормально все. Да пошел ты на отсюда. Не какой-то танк высокий слишком. Что они попадают, офигенно. Да какой, блин, а ну в смысле на. Я же убил уже. Ну. Умирай, я сказал. На. Горит. Все, хорошо. Все, офигенно. Горил. Вот дофигеть они сильнее стали серьезно вижу башню слева мне еще падают такие. Это там Выри, блин. На, на так а это тут хуже или лучше бляхов тоже попал а он горит уже все ему хана а этот легче был. Тут, походу, какой-то очень профессионал был. Три раза мне завалил. Блин. Три. Ну как так можно делать, а? Куда теперь? А? Куда? А, они а, хрена тут гром еще? Да задание. Да я думал, это просто стоит танк, не рабочий, ну в смысле? Ну, вот какого хрена-то стоял, а? Вот, блин. до свидания. Э -э -э -э -э. Куда побежал, стоял бы. Я тебя еще не убил. Прыгай, да, молодец. Тренируйся. А я поехал. А что, пока как я поеду? А, да, жаль. Вот его. Вот и покатались набивается, хорошо. -то. А я и сказал лежать. Какой ресторан? Ты чё в ресторане? Обедали туда Молодцы, конечно. Ограбили ресторан опять. чей туда. Здорово, пацаны. Я сказал лежать, китаец ты. Чё ели опять тараканов, да? Ну, молодцы, да. Блин, на мусорили тут. Китайцы. Что это такое? Пикап какой-то. Хрень какая-то. Понятно, что тут. Че вы тут смотрите? Да, красиво, согласен. костей. Мост вон там. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там все как на ладони. Там никому не спрятаться. Нам нужен план получше. Тучи расходятся. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Мне нравится мне такая херня воспятили. Мы в четвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал. что... Это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Это пошутие, риска Вот чем проблема. Для меня не проблема, а вот в не переношу о! Ох, ни хрена. Пойдемте. Дождик. Нам нужно выполнить задание. Сейчас с вами будет. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. а всех тех, кого вы спасли. Они надеются на нас. Ну, в принципе, да. Черт. Она меня в основном, потому что я главный. Блин. Тут дождик уже сейчас будет. Мне. Дрэкер, не она что а что она скрывать мне? А что она будет скрывать? Мне даже интересно. Хотя может, в принципе. Ладно, все, побежали. Сейчас РПХ это что-нибудь? Да? Давай, ну, сейчас посмотрим, посмотрим, Но как они выбьют возможно. их. Передвигаемся за машинами. Окей. Не Ладно. Ух, ты нифига. Это вывели тогда? На нафиг. ты ч ⁇ А что ты думал? Будешь тут ходить, да, спокойно? Ага, полежишь только. А ты откуда взялся, а? Паду. На, умирай. Блин, застрел. Ловушки уже понаделал, чтобы я не проходил, да? Ты ч ⁇ Гандылен, Гандылен? Куда ты уходишь? Ох, нихрена сейчас мозг кажется развалится такими ветрами и штормами Ой, блин а ты что делаешь его да. дрифтер блин не недоделанный красиво задрифтил ща я блин у меня убьют нафиг охрененно просто там один китайцы убежал Ладно. Назад в машине. Бак разве одно. Канав, проверь ручной тормоз. Раз, два, три. Сейчас меня затавит, да? Еще лучше. Давайте меня вообще полностью прибьете, да? Со всеми, со всех сторон. да, я сам выбираться выбираться, Та да не, что, что, что да я жирный слизко, я не смогу Ты я жирный просто Все, ща Да что я могу делать? Верния! Да, красивый мост разрушился Я, поп я всё, я поплыл Охренеть <laughs> А что он, что этот корабль себе делал, позволяет вообще а? Ну все, я утонул, я молодец Капец. Чё корабль позволил себе, а? Теплоход этот. Хренов. Взял меня и чуть не убил, блин. Он я себе вырубился, мне хана. все было. Если меня машина задавила. Капец, чё происходит в этой игре? Ну почти, только опять... Нормально. А как вы выжили? Вы тоже перелетели как? ой а -а -а -а -а! Убираю. Все хорошо. Правда не про, не конечно некрасиво но ну ладно. Сар, что это такое? Хотя а, по типа, разнице какая-то есть. стабилити лучше. Да, матч меньше. Стабилити тут вообще никак не стабилити. Ну ладно. По Посмотрим. По Поэкспериментируем, так скажем. Давайте, заходите все. Да давай, закрывайся. Все, побежали. Мы спрятались от... Да быстрее давай, ну... Я первый, все, я самый главный. Давайте. Куда он Не, Нельзя, ладно. Чем мы по канализациям бегаем, да? Да, я умею это делать. Блин, а я правильно еду, иду, нет? Так, РПГ, все хорошо, да. Шаруга, да я знаю, у меня есть РПГ, все нормально. Давай, открывай. Болоса. Да никого там нет, давай. Или есть? Самолет только. И несколько Уже нет больше никого. Ага, быстрее умирайте. Ай, блин, убьют сейчас. Ай, ай, -яй, яй больно, что такое? Снайперы еще, да? Да, круто очень. Да? Нет снайперов, нет? Куда? Пока я их не убью, никуда я не уйду. Ты могу побросил, елка. А, так он стоит тут, ты что, тупой, что ли? он тут стоит тебя убивает ч охренеть ты вообще в курсе что он тут стоял все время а -мо и риска и риска или ты кто под пак нам а нет то и риска ни хрена бронированный пришел я перезаряжаюсь Помогите. Давай стреляй, что ты стоишь папа, папа. Патроны закончились, в смысле? Ты чё? На тебе, <смех> подарочек. На ч у меня патроны закончили? Ч я могу сделать? Нож. Ну, пистолет есть. Реболиверы. Да умирай-то, а? Вс. Блин взорвался Но он, принципе, нам не нужен, да? Стоп, а там же был, было где-то, да? Да, да. Я, я еще. Подожди. Мне надо взять себе патрончиками немножко. Сар, ну не знаю, пока будет Сар. Посмотрим там, как будет дальше. Все, и можем идти, да? Давайте. Так, а как ты куда идешь? Да, сюда? Транспорт. Давай, у ты Давай сюда. Думаешь, мне не знаю. Вот ты для меня ничего не сделала. У нас да, конечно, она может еще сделать. Только первый выход получается. Он сделает, что надо. Так, вот, ага, вот сюда еще. можно и РПГ взять, в принципе. Один патрончик. Ох, нихрена их там вообще. А ну как кто у нас тут имеется? Давай цели поставим. Я же должен знать, кто тут вообще наименее и ходит. Так, кто там, еще два человека там. Это, это не наши, не наши, что они там засели. Уже ждут нас, да? Так, самолеты летят понятно вроде бы все отметил всех вроде бы я не знаю точно не а чем не делать я в курсе где не бегают это не я кстати сделал Отойди, я ухожу все Свежители горят? В смысле? А я тут при чем? Ну, пускай горят себе, я... Я выживу равно. Чё ты бросаешь? Блин. Вот это освежитель бросил. Так, где ты? А он там с А я знаю, где противник сидит. Он у меня убивает один противник. А я не выделил стать куда ты пошел покурить блин я сейчас перезаряжусь почему вот вовремя патрон трон заканчивается очень вовремя Да ты да, так двигайте, чё вы тут ко мне пришли, а? Если я пришел, то не значит, что все ко мне должны идти. Офигенно, двигаемся. Я ухожу, да, давай. Там да умери ты, а? Да блин, больно. Три цели ходят, ну ё меня убивают. Да. Вс, обойму на него трачу, надо выйти И он еще выживает. Он ч, бессмертный, что ли? Хотя патроны закончится когда-то, нет? Умер, все, минус один. Да хватит стрелять, я патроны что ли бесконечные что ли? Вс, по ногам стреляем. А, -а, -а, а чё ты хотел? Вот, другого что-то? Сам стреляет, сидит, блин. Потом ноет. Ну офигевший. Блин, одни бомбы, серьезно. Все, Давай, на врага. Я не знаю, кто стреляет. А кто стреляет? А кто это стреляет? Кто взрывает вообще? О, приехали они ну, сюда. Это плохо. Поиск... Так, минус. Снайпер. Так. Мы, пока не Давайте! Да валим. Да стреляйте в них, не в пол в... блин. В... В... В... В... В сейчас будет тебе... А -а -а. Офигенно. Бомбочка. Да умрит ну! Вот а что мне теперь делать, а? Вот кто это делает, да? Да ты будешь умирать, нет! Там он сидит, дебил. Ну так как я должен прикрывать сейчас? Действительно, Офигеть Вот не быстренько сбегать за патрончиками а? Реально Да пошли вы нафиг Я не буду с таким оружием куда то вообще идти. Я пошел домой Нафиг она мне надо Действительно Зачем Сами разбирайтесь Со своими врагами Я пошел перезаряжусь Я ничего делать не буду ну, Зачем она мне надо Возьму себе получше автомат. И вс ⁇ Больше Сара тут какой-то непонятный. Не, вроде бы хороший, но... Блин, за патронов мало, серьезно. по а у Скара больше было, нет, разве? А, нет, меньше. А что тогда? Либо как-то урон меньше наносится, либо я не знаю, что за фигня все-таки урон реально как-то тот скар больше наносил, вот патронов меньше было. Можно с двух было убивать, тут вот надо все пойму в них высадить, блин. Так то вот в чем проблема. А не в том, что там типа он стреляет. Вот. Не, не из этого. А где ты? Блин, а вы следите за ним, нет? Что это было сейчас? Кто взорвал это чё Опять их газ взрывается, да? Вот! Вот это другое дело, я понимаю. А то была хрень какая-то с пистолетом, с револьвером. Стреляю, стреляю, стреляю, стреляю. А толку от этого нет никакого. Он стоит себе не умирает, и все. Да, Заберите можем идти. Шоколи. О, какой то еще новое не оружие не открылось. Я должен пустить ракету. Это М. Какого хрена ты а это, по-моему, это Вы есть оружие, да? Да! Да! Поехали, поехали, поехали! Сигнальное оружие. Ты Сигнальное оружие, ты да. Ты что, сука, творишь? А вот они! Поехали, поехали! Ветер! Колеса пробиваем. Всё? Закончилось? Очень вовремя, блин, заканчивается. вы там а? что творится там что происходит нифига себе Ха -ха. вот это тайминг реально все взрывается после того как мы проезжаем это вообще трэш как такое вообще возможно вот именно только после того когда мы проехали а не когда до этого да какое-то время специально сделали-то да? Охренеть Да Пэка убили Пэкман, давай Не смей, сука, ну, уже, черт А он уже ну, а, а. а, предатели получается, да? Берем это... этого. Извини, По другому нельзя было. Конечно, нельзя, потому что нельзя было, блин, брать команду таких, блин, блин. у меня подозрения все-таки все, все равно были. В ходе атаки погибло 22 морских пехотинца. Капец. У нас не хватает ресурсов для ухода за всеми ранеными. Даже если контролируемая Чаном акватория осталась позади, доктор, это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр. Среди погибших их нет. Вот, блядь. Ну что же, ладно. Что еще? Если их поймали, каковы шансы? Если их схватил Чан, то вряд ли мы когда-нибудь еще увидим. Да, все, игра закончилась для нас. Или я выживу все равно? Или не мой финал уже быть? В смысле? Так невозможно. Рано для финала, в смысле. Ну, реально, какой финал? Еще рано. У меня еще оружие половины не открыты. Не, не, не, такого не может быть. Ваша я выжил. Ох, ни хрена себе. Что мне молотком фига а? Очень добрые китайцы. Блин, ненавижу. Это что такое? Это что за стул для... Минус два зуба. О, это стул просто... Электрический стул что ли, да? Типа. покое, а ты заставь меня, Сири! Дрегор! Регер, не отключайся! Держись! Я учу уже отключаться. Я оторву тебе руки, найду эту сучку Хану и отхерачу ее так, что мало не покажется. И ее с радовым мужа тоже. Ее мужик? Какого еще мужа? Ты что, вредишь? Вы думаете, я такой тупой? Тот мужик в пинтах, я все знаю. Значит, он все еще жив. Ваш корабль называется Валькири, да? Наверно. О а чем вы, ваша мать? Вы понятия не имеете, кого привезли из Шанхая? Чего? Ну что, тебе хана, реально мужик. Если вы вы наверное, это не факт, конечно. По сути, по игре выжить должен. Говорят, тебя так зовут. Ты что-то знаешь. Ему хана. Я слышу, Ему этот электрошокер я... жопу засунут а тебе... На полную мощность. Я... Говорят, ты что-то знаешь. Эй, а ты кто такой? Дима какой-то. Какой Дима? Это что происходит? Ты же американец. Забыл? Думаешь, твоя страна станет тебе спасать? А нет. ты кто такой? Ты Ч за Дима, я не понял. Ч за Дима? Причин доверять мне у тебя нет. Но один человек у меня. Тима. Не, я пошел домой. Я погулять пошл. А ч это такое? Ножик? Не, это не ножик, это получается.. Я Понял. Своего слабого звена. И чё? Ты сильный, и тебе хватит сноровки выбраться из этого странного места. Ну мне да. Я тебе доверяю. Ты меня понял? Да. Разве что тебе хочется вдыхать эту вонь. Последние часы своей жизни. Ну я буду выбираться тогда. Из тюрьмы побегать совершенно даже. пережил ядерный взрыв как я. Себе. Или за свободу, как ты от смерти... Офигеть, он халк. Ч <зас> ⁇ ты говоришь вообще? Как ты это сделал? Взял как? Это неверно, невозможно. Это действительно какой-то халк. Охренеть. Как? как он это сделал? Взял трубой, выбил просто от сверстия. Потом взял, выломал руку. Просто вот так вот взял, дернул. Я получается, бетон. Охренеть. Это выпускаем. Куда прыгать? Туда? Давай, а что, давай. мы вообще на пропасти получается? Мы над пропастью висим. В смысле, как так-то? Айзи током долбанет. Она же не... Вообще тут... Не изолированный или изолированный? Не, вроде нормально. Давай прыгаем. Давай, нужно ага, вот так вот двинул. Что-то голос похожий на Джо из Мафии, кстати. Вот сейчас стал. Вы знаете, ну если вы знаете, кто такой Джо. Я проходил за него, кстати, да, тоже. Два года назад еще. Хорошо, так. будем держаться вместе. Ну реально похож, серьезно. Если пос... прислушайтесь реально, и потом посмотрите на его. Осторожно. Получишь пулю, я помочь не смогу. никакой. Ну да, если врач был, может еще пульса какая-то была. Ух ты, блин! Пробила трубу. Я пошел домой, сам разбирайся с ним. Mm. нате все, я убил. Давай, сержант. Хорошо снова иметь цель, делать то, что делаешь лучше всего. не надо пистолет ему отжать было. А ты отжал у меня автомат, у меня нету его. На тебе нафиг? в сердце прямо а давай не автомат я автомат был ты чё а у него дробовик на три патрона ну, чисто так остановить врага и все да ну и вы нафиг я лучше затычкой убила. убил мы это автомат получили это плохо то по прикрывать чуть делаешь? Но умри ты а папа На. не меня сейчас она убьют у него вроде автомат должен хороший быть да так где хороший автомат должен быть нет ладно так вот выход вроде, да, или нет? Фигня какая-то. Ладненько. На три патрона, серьезно. Не все такие одинаковые оружия, серьезно? На три патрона, ну вы ч? Я мой больше патронов. Нашел главный переключатель, сержант. Да. О, у него автомат есть. Во, вот это другое дело. Вот это да, вот это переключатель. Давай. Там кто-то выжиг Все, давай выбегайте. Офигеть, их слишком много. Это наш. Нет, не надо их убивать. с всех сторон уже гасит. Офигели. Офигевший, гасит с всех сторон. Его, не разбирают. Умираем. Прошу, не надо. Нет, надо, надо. Надя, надо китая. Да. да куда ты бежишь? Ты вообще офигевший. Как оно отбежало меня? В смысле ты че? Давай, Дима, помогай. что ты там стоишь? Тупишь. У что же тоже автоматы есть. В чем проблема? Ты даже если бы дорабашил, был, все равно... ...гасить их. А то их до хрена-то набежало вообще. Я один не справлюсь, серьезно. Ты где? Та они сюда уже забежали опять, да? Так, надо патрончики искать. Так, это что? Это не то. Так у них же у них же автоматы вроде нет. Да у них автоматы хорошие тут. Я убегаю. Я ж правильно бегу, да? Вроде правильно. Так давай открывай. Ой, риска, здорово тапчи Давай бери там автом... это... чуть это такое? Дробаш, давай дробаш, бери. Пошли! Подождите. Бах. А у тебя есть? А збай, я, я не знаю, его Идёшь убили сам... нафиг. Вперёд! Так бак уже без сознания был тогда. Сейчас уже шансов выжить, что ли, вообще мало умрит а? где еще больше нет никого а лифт где тоже все уходи быстрее а ты сейчас взорвется все нафиг это бесстрашно вообще а? ладно не надо туда идти. Вот так, туда. А чё? да. Да что там взрывается? Ч ⁇ взрывается? Да что происходит вообще? Нет, ты останешься здесь. И патрончики мне дашь. Все, уходим. Да я убежал, да кто меня убил опять? Блин. Можно. Ч ⁇ -то нельзя. Со всех сторон опять фигарит. Три хп, вот как -то. Убили бы опять сейчас, и все. Так, живем пока живм. Живем, живьм. Живем. надо менять оружие, а то это меня сейчас убьет такое оружие. Такое хорошее оружие что убивает. Все, всех убили, нет? Там еще кто-то есть? Ну, конечно, есть, а как же так? А где тушителем взялся, да? Хочешь, хочешь меня потушить сейчас, да? Все, вроде нет никого открывай ворота Лифт, а это, это лифт да. почему ты нам помогаешь это вы мне помогаете ну кстати да а что, они не идут никуда нет они тут застаются. ну ладно сдавайтесь пацаны или нет уходим Я думаю что они тоже вместе с нами ты останутся то есть сами, сами это твой товарищ по оружию. Он нормальный? Где мы? В Сингапуре, да? Хорошая шутка. Твой друг шутит. Он просто не в курсе, Ладно. где он? Я гладец. Ты Рекер. Ты юристка, в смысле? Пак. Вот, черт точно. Не, Вы мы знаете, паку уже не найдем, наверное. Что там наверху? Сососмал. Понятия не ведь, да? А перестрелка Но уже идет. Знаете. Или пак выжил все-таки, как-то оружие нашлось Возможно, Посиду да? Первыми. Потому что у нас тут только я пак остался, А мы его должны найти, по сути, да? Нет, это наш. Это наш, это хорошо все. Так, что у нас тут? Ну, то с оружием не особо большое разнообразие. Хотя нет разнообразия, все-таки есть. Так, вот это что за оружие. А, нифига, это винтовка! Зачем я ее взял? Не, не надо её на винтовку. Это снайперская винтовка, зачем? А не, ну это тоже, кстати. Не, ну это, по-моему... Ща проверим, короче. Я точно не знаю. Где-то в Китае. А, да, это, кстати, реально винтовка. Я не убиваю что-то вообще нифига. А да да ты ум... Ум... умер, в смысле? Ты куда побежал? В смысле, он же сдох. Нет? Все, отдыхай. Офигеть их там много. Мы это следующую серию перенесли, а? Реально. Ну это много очень. Не, ну их убивать очень много, реально. Действительно. Я задолбаюсь, если начну их всех убивать. Да он живой, вот, падла сейчас лежит. Кто стреляет? Ч, в пол стреляешь, ну молодец, ладно. я хочу тебе. А где сохранение у нас было? а? Блин, да далеко еще, ну не, escape, но ну, я его убегу, на следующую серию там будет нормально. Нам это минут еще 10 надо проходить, потому что там еще конец не видно. Давайте реально на следующую серию перенесем, потому что это очень будет долго еще. Все.